День летний, словно лихорадит. То дождь, то солнце, не поймешь. В моей исписанной тетради Ты в каждой строчечке живешь. Здесь в каждом слове сердце рокот, Любви не гаснущий мотив. Ты не суди их слишком строго, Души моей, не пригубив. Скажи, поместится ли в тетрадку Небес безмерная береза? Любовь мою всю без остатка Увидишь, лишь взглянув в глаза. Слова, слова, они, как платье, но нужен чувствам ли наряд, Ведь молчаливые объятия красноречивей говорят.